Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам, когда сотрудник полиции вправе проверить ваш паспорт. Следует начать с того, что в законодательстве вы не найдете статьи, которая бы обязывала граждан носить с собой паспорт. Но сложность ситуации состоит в том, что граждане паспорт носить не обязаны, а статья 13 закона о полиции говорит о том, что для выполнения возложенных на полицию обязанностей полицейские имеют право попросить вас предъявить паспорт в следующих случаях. Первое при подозрении вас в совершении преступления. Второе. Если имеются сведения, что вы находитесь в розыске. Третье. Если имеется повод к возбуждению в отношении вас дела об административном правонарушении. И четвертое. При наличии оснований для задержания. Последняя формулировка наиболее проблемная, ибо отсылает нас к другим законам. А в них содержится большое количество оснований для задержания человека. Среди них можно назвать. Первое. Если в отношении вас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второе. Если вы уклоняетесь от исполнения наказания. Третье. Если вы находитесь в розыске. Четвертое. Если в отношении вас ведется административное производство. Пятое. Если вы нарушили правила комендантского часа. Шестое. Если вы незаконно проникли или пытались проникнуть на охраняемые объекты. Седьмое, если вы предприняли попытку самоубийства. Восьмое, если у вас имеются признаки выраженного психического расстройства и своими действиями вы создаете опасность для себя и окружающих. Девятое, если вы являетесь иностранным гражданином и в отношении вас поступило требование о выдаче иностранному государству. И десятое, если вас подозревает в совершении преступления. Вот что значит вас подозревает в совершении преступления? Чаще всего сотрудник полиции скажет, что есть ориентировка, под которую вы подпадаете. И здесь, естественно, возникает вопрос, должен ли сотрудник полиции, ссылающийся на ориентировку при проверке документ, вам ее показать.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 которая гласит, что полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Следуя букве закона, сотрудник полиции обязан ознакомить вас с ориентировкой, под которую вы подпадаете.